Яна, я с тобой поеду! Спасибо, Чебурашка. Молодец, старик. Не оставил друга. А ну-ка, подвися, крокодил и край. Медленно минуты уплывают вдаль Встречи с ними ты уже не жди И хотя нам прошлого немного жаль лучшее, конечно, впереди Скатертью, скатертью дальний путь стелится И упирается прямо в небосклон Каждому, каждому лучшее верится, Катится, катится голубой вагон может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья, эй, прибави...